Значит, читаем дальше. Что, мне, что вам должно быть интересно. Имя будущего царя России. Александр или Михаил. Не стоит гадать и пытаться узнать имя будущего царя Руси. По пророчествам оно будет сокрыто до времени его появления. Можно ли помочь хоть как-то сейчас этому человеку? В описании глянь. Грядущий будущий православной России придет, как указывается в пророчествах и предсказаниях, по воле Бога. Это говорит, говорят все пророки и предсказатели. Однако Бог даст такого политического лидера народу России, исходя из свободы воли. Таким образом, нам всем необходимо, вам всем необходимо сегодня просить у Бога, чтобы Он привел к власти в России именно этого выбранного и сохраненного самим Богом человека, так как сами вы себе в рамках политических преобразований и псевдодемократических псевдо выборов никого выбрать не можете уже 30 лет. Намного больше. Вот так вот. Подписывайтесь, комментируйте, обсуждайте. Пусть эта тема будет открыта, пусть эта тема будет обсуждаема. Русский царь.